Друзья, я придумал для вас очень интересный рецепт. Если кто-то из вас смотрел мой ролик о приготовлении шах-плова, то вы, скорее всего, вспомните, как я там говорил, что сама идея приготовления в лаваше меня вдохновила, и я придумал несколько новых рецептов. Так вот сегодня, по крайней мере для меня, точно новый рецепт. Как его назвать? Как же ж его назвать? Как же ж придумать такое интересное, интересное название? Даже не знаю. Зефирка, что такое? Пусть будет баклажанно-кабачковый рулет или рататуй в лаваше. Рататуй мне даже больше нравится. Короче, баклажан, кабачки, бекон и лаваш. Это все, что мне понадобится. Баклажаны и кабачки я предварительно обжарил в духовке. Хотя обжарил это громко сказано. Так, они стали немножко вялыми и мягкими их можно теперь крутить как хочешь очищайте их от кожуры нарезайте э, равномерными кусочками где-то приблизительно по пол сантиметра толщиной вдоль на фольге не запекайте, пристает только пергаментная бумага или коврик для запекания я их перед запеканием смазывал оливковым маслом может и не нужно было, не знаю Собственно все, теперь можно собирать основное блюдо. Для работы с лавашом мне понадобится один желток, думаю мне хватит, и растопленное сливочное масло. Желток мне поможет скрепить лаваш, а сливочное масло сделает хрустящую золотистую корочку. Специи на ваше усмотрение, я пожалуй добавлю еще чеснок и немножко поперчу. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Don't mean a thing if it ain't got that swing. thing if it ain't got that swing. thing if it ain't got swing. I said don't mean a thing, and all you got to do is sing. what good is smell of d What good is music if it ain't possessing something sweet? I'm Крышкой накрыли и в духовку. Разогрею-ка я ее градусов на 180. А сколько будет готовиться, я не знаю. Посмотрим чуть позже. Ну что друзья получилось очень красиво прям прям обалдеть обалдеть пахнет вообще вот чебуреки жарили есть присутствие чебуреков ну, чувствуется овощи конечно чувствуется класс я вам рекомендую такой рецепт как закуска Готовится, правда, долго, запекается долго. Подготовка быстрая, а вот запекается долго. Но пока он будет запекаться, у вас есть время приготовить еще что-нибудь интересное, нарезать салатов, чтобы встретить друзей. Ну и как обычно, с тебя подписка, с меня вкусные ролики. И сделайте какой-нибудь соус под рататуй в лаваше.